Проснется ручей Слушай, затворник, следи за иглой, ведь Кримсон знают, что не кончается. Стучат в окно, шуршит асфальт метро, Куда идти не знаю. На ветках кутерьма, там строятся дома. Весна мне даст вина, и может я отдам. А я? Так дышать легко Почему свобода вдруг И мрак бледнеет И я, послав письмо Ответа не прошу Место, где меня не ждут И не согреют И клонит ко сну К вечному сну а -а -а -а. Ты знать не можешь, насколько Мне жалко ее Тепло утекло, и время Уже не твое Обрывки жженной бумаги, конечно, это сплошное вранье. Ведь только Кримсон знают, что все сгорит дотла. И только Кримсон знают, что не кончается. Спасибо большое. Дима, а можно подснять ревер? А то что-то я прям вот разлетаюсь по залу. Он висит на волоске. Затопило все пути, не проехать, не пройти, даже если на лике. Нарананай, нарананай, на. Затопило все пути, не проехать, не пройти, если только на лике. Нарананай, на. сторона ну доверимся волнам. Если руку отпущу, непременно улечу в сурина на нарана на и -на, нарана на Если руку отпущу, непременно улечу и ищите где-то там. Шаги Удивительно легки Сюда талая вода И поется хоть куда Даже пишутся стихи Женья мосты поднимают якоря, Город трогается в путь, Город трогается в путь, Город трогается в путь, Город трогается в путь, пам, памбабам, Памбар Квадраты солнца Лепестки на щеках твое дыхание К нам все вернется Только тени качают головами Так это ты, мой зайчик солнечный Солнечный, сладко спал на щеке Так это ты, мой зайчик солнечный Солнечный, задержался в руке Пойдем со мной, мой зайчик солнечный Солнечный, беги вперед Улицы уходят к солнцу Улицы уходят к солнцу Волшебной палочки я забываю О зиме, о войне, о сумраке в окне Скакал по свету зайчик солнечный, солнечный Согревал и светил, давался в руки зайчик солнечный, солнечный Тем, кто солнце любил, пойдем со мной, мой зайчик солнечный, солнечный и вперед Улицы уходят к солнцу Мы с тобой уходим к солнцу Чтобы раствориться в солнце Вертится ветер, притих. Шепот лови. Этот поезд ушел, но в догонку летит. Шепот любви. Этот поезд ушел, но в догонку летит. Шепот любви. Этот поезд ушел, но в догонку Башку меньшего размера Могу примерить, но носить не пожелаю больше И то, когда настроюсь верно Недоговорки полумеры Мне не до них, я наконец-то вижу мост Мне лишь добраться до Авера за холст. Я скрипучий мольберт с собой утащу, с собой утащу. А, -а, -а приду на блиндер, открою конверт, сижу и грущу. Мне ясен сюжет, и где мой огонь, не знаю уже. И кисти в руках И искры в душе И превращает ветер Холст в парусном альберте Учусь по новой мед свой в соты собирать И снова голод И снова холод Берут за горло А наплевать И не штриха, ищи места, где жив, пока ходьбою будем греться. А дорога туда, дорога сюда, с нее не удрать. Эй, улыбку лови, ты только живи, не смей умирать. Нем несколько строк, а стих был неплох. Ты иди и тогда отвяжется боль. Иголку опущу Спасибо, но это была песня по мотивам Ван Гоговского так сказать, проживания в городе Авере? Еле слышно, чуть заметно, Ветки проснулись вновь. Неужели скоро лето? Спустится с облаков. Лишь полшага не хватает, Не хватает, лишь полшага Не хватает, не хватает. Я встречала и молчала, Не находила слов. Колтовала, не давала, из берегов не забыться не коснуться не вернуться не забыться не коснуться не вернуться а теперь здесь бродит ветер и заметает след М -м -м. кто сегодня не заметил завтра посмотрит за Посмотрит вслед Убегаю Настигая шумные листвы Прибой Ты как ветер Не заметил Кто улетел с тобой Улетел с тобой А над крышами Звезды Чуть слышно Спускаются Сад Те ребят зачем. Просто так я ведь вышла, Чтоб снова увидеть тебя. Заветной Увидишь, откроется дверь Ты войди и не будь Незаметной Не будь без ответа Еще можно. Ну тогда последнюю песенку, тоже весеннюю. Мадридский колокольчик, звини, не переставай. Мадридский колокольчик, звини, не переставай, ты пуй, свое, М -м -м. Чтоб жить тебе не напрасно, На ветке цветущей сосны, Пусть ветер тебя качает, Звени со своей высоты, звини. Тянут над площадью, другого пути не дано, так много народу на площади, но рядом никого один. один. Ты хочешь, чтобы город проснулся, Но голос твой тих, как дым, Тебя никто не услышит. За праздником городским, но. Ты в толпе не заметен и сам по колено в грязи Не сыпать бедному золото на камне площадей Пройдешь ты никем неузнанный И вовсе не луч света во тьме Но будь верен своему Богу И только Он улыбнется тебе но будь верен своему Богу И только Он улыбнется тебе За то, что ты награды не искал Болото тянули, но ты им не уступал И падая, находил в себе силы встать И быть согласен был призраком Не откроются врата рая и счастья нет, нет, нет Так казалось, но умирая мы видим свет Только знай, что ты остался верен себе Хоть и плакал, стоя под звездами на этой земле Спасибо большое.